Всем привет! С вами снова Елка. Сегодня я вас научу красиво фотографировать ваших собак. Это же так просто! Что мы любим больше всего? Конечно же вкусняшки. Сначала покажите собаке кусочек еды на уровне вашего лица. И подрасскажите: расскажите вкусняшка. Когда собака посмотрит на вас, угостите ее это несколько раз уберите еду вот расскажите вкусняшка и когда собака сама посмотрит на вас наградите ее меняйте свое местоположение чтобы собака следила за вами и поворачивала голову в вашу сторону также усложняйте команду увеличивая промежуток времени когда собака смотрит на вас это увеличит шанс получить наиболее удачный кадр Делайте это упражнение в разных положениях собаки. Например, когда она сидит, лежит или даже двигается. Когда у вас все будет получаться дома, перенесите это упражнение на улицу. И проделывайте его в разных ситуациях. Вот такие фотографии получились, когда я выучила эту команду. Надеюсь, что и у вас все получится. Подписывайтесь на наш канал. Вы получите еще много интересных и полезных вкусняшек, ой, то есть уроков. Всем пока!